у у, -у. когда-то я был вождем почти всего мира, а теперь я расту из куска говна. С моего нашествия отчитывают великое переселение народов. А теперь я не могу переселиться даже с одного участка земли на соседней. Атила чертила. А ну молчи, Луций Корнелий Солла. Как Малфой поживает. Господи, как смешно, но ничего, зато я счастливый, и не с Кавказа. Слышь, черт мраморный, что ты там про Кавказ сказал? Подойди сюда. Я тебя депрессирую. Сам ты черт. усый под моржа отрастил лох. Ты ничего больше, как моя копия из будущего. Только вот я был первым диктатором, правящим до смерти. А ты сосешь. Хватит мериться батонами. Всем очевидно, что самый крутой из вас всех я. Кто еще бы смог захватить Европу, говоря при этом на французском? Иди сдавайся кому-нибудь. Француз вонючий. Сейчас бы пиццу захавать. Пиццу с зеброй. Ведь лучше прожить один день жизнью льва. Чем сто лет жизни овцы. А здорово, братан! Я на волне твоего хайпа пол Европы завоевал. Прикинь! Только вот я тебя отхреначил. Я с тобой не разговариваю. Это мы все с тобой не разговариваем, чмо Пидор. Это все потому, что вам не нравятся мои картины. Да? Очевидное подражательство и абсолютно ничего нового. Надо было шашлычную лучше открыть, а не мир завоевывать. Не говорил бы тогда сейчас с вами. Не согласен. больше куда вкуснее жареного барана. Сам ты жареный баран. Как это вообще можно есть, когда существуют французские десерты? Это ты, про пирожное, Наполеон. Вообще-то торт. И нет, не про него. Какие же вы тупые. В моей Римской республике даже рабы были умнее вас. Москва, Третья Рим. Эй, Рим один. И он в Италии. Что за бред? Как же я вас всех ненавижу. послушаю каягин свой лучше. Ну как показало время, вполне рушимых. Отвали. Помнится я этому поспособствовал. И убил почти 20 миллионов советских граждан. Но не смог всех. Не волнуйся, я пытался добить оставшихся. Вот поэтому вас двоих никто из нас и не любит. Да вас вообще никто не любит. Я вот не понимаю вообще, что я делаю в этом ролике. Я не диктатор. Я поднял авторитет французов. Поднял экономику Франции. Дал политические и экономические свободы гражданам. Что я тут делаю, непонятно. Я вот тоже не совсем гнида. Ну ладно. Да где здесь Каддафи, где Мауца Заедун, где Ким Чен Ир? Владимир Владимирович, в конце концов. А вот это говорить не стоило.